Всем привет, с вами MaxRisk, если вы хотите скачать таинственный особняк в эту игру, кстати, вы видите, да, тут у нас типа того лобби, но нам подписчик на видео и сказал, где ее скачать можно. В общем-то, если я сегодня расскажу, с вас конечно лайк, подписка на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики, так, у вас черный экран, знаю, так, подожди, что я тут вижу, кстати, когда я вхожу, вот, значит, в Play Market, Справа от меня вижу игру, и значит она скоро будет доступна. Значит, скоро она будет доступна по Play зато я знаю до функции, ее можно и скачать. На пока, да, написано же на пока. Пока я сейчас uh, скачаю ее, если не получится, расскажу, чем там дело. Пока что закажи в зубу можно буду новый кончик покажу наш клан да я тут вот начал заново да сейчас покажу <laughs> чем дело так ладно сейчас когда буду, буду показывать вам геймплей почему бы нет то что нам сейчас скинул покажу а потом расскажу где ее скачать все подробнее расскажу так подожди сейчас это с ноги сейчас мы разберемся в угре немножко чтобы я понятно вот, когда вы находите эту не знаю, что это такое у нас было. Какой-то маленький экранчик. В общем-то, вот по такую схему можно построить. Это, наверное, книга какая Схема построить. Вроде бы новую карту добавить. Там кусочек карты да, вот. Я точно не знаю. Так вы вспоминаете, как нужно. Это вам очень понадобится. И мне тоже, конечно. Playmarket будут доступны, но скачаю. Это, наверное самое сложное, поэтому готовьтесь попотеть да, на скорость тут да. квест слил от вас квестом счет этого джин спайкер букс, значит три книжки это найти это у нас вроде бы так что пропускаем так, а я что когда вот и сразу загрузилась король сейчас 20 минут лигу 2 так, вроде бы все вам всю карту мы посмотрели когда умираете кстати он дает такой класс вы смотрите лучше чем когда-либо честно еще кстати быстро вообще шикарно но играть если вам вообще не знаете в принципе он классный гейм но что показал а теперь показываю пока что тут не расскажу где и скачать конечно кстати закреплен комментарий у нас есть ссылка на дискорд тикток и лайка ну вот прям сейчас кто не подписался время подписаться лайк тоже ставить и с этого сыночка упадайте а то что у меня были ну микс тоже нехорош просто посмотрите сколько не персонаж вообще у меня был раньше один персонаж а теперь дали еще одного персонажа да, еще ловучку надо. 120 берешь, 132 получаешь. Нет, нет. Вот за них соберем, потому что у нее три силы. В принципе, веселое чувство катка будет. Говорит, после катки покажу. Готовьтесь. Может тут навыки у меня восстановятся. Я помню, что я в прошлой серии говорил. Ой, ой, ой, ой чего это с ним такое? В прошлой серии говорил. Это знаешь, как будто Fortnite чувство. Что это Fortnite какой-то? зря что-то ему не стрелял, ну и ладно, да, не попал. Все таки активные, 6 лев, все не боятся, ясно? Поэтому качайте, не жалейте, монеты на одном песна, вот вам еще гайд, в принципе. Вот как сейчас этот чувак, блин, тихо, опа она вернулся. Вообще не стерялся. что у нас тут, Тима, не понял, что за тема. Что же мне сделать, а? 32 игроков, все же... Конкуренция растет. Ну, сначала нужно пособирать тут, потом уже поубивать, в принципе. У меня такая тактика. И она, между прочим, рабочая. Здесь бомбы, которые нас спасают. Бомбы спасайте нас. Кстати, напишите в комментариях. Оцените микрофончик от 0 до 10. Чтобы я точно точно знал. Ах, не стреляй. ловушка. Потом бах! Опа, блин, я увернулся. Это баг или что? У того он кого-то игре помню, вот точно. Помню в какой-то но и в игре. баги нет. Вроде бы Edge двигаешься, вроде бы не тот. Сейчас точно должен вспомнить. Хопан, что-то меня напугал меня. На, еще закидаем бомбочку Ладно. Карта сужается. Все живы. Так у меня все попытают дикая. Не прокачанная вот золотому принципе можно атаковать так джейда давай эй джейд иди бах тебе на тебе бах да эй а это укладывай ты не на тебе бах пошел куда пошел? блин на тебе вообще жесткий я слушаю Давай доберемся к себе, а. Мужик крутой, я не понял, на офигенный никс не нравится. Так, ну что, тут куча аптек стало еще шикарным. Так, так, так, когда через пару секунд, пару минут, а я покажу обещаю. Пока хотел разогреться, доказать, что я такой сильный бам. Да, уже вижу. Лари тут, -мо. Так, ладно, возьму еще одну аптечку, мне не жалко. Так тут нас один лари, так подходи, лари. Это мо ⁇ куда пошел? ну все мое. Эй, к тебе прийти можно? Мне просто нравится такая штука. На. На. Я такой не смогу. Конечно, не сможешь, Все, поздно. Опа, на. Он в он говорит, как это сделать? Как это сделать? Блин, это такой мощный стал. Уж, понравились Когда ты такого не прокачаешь, ну, кань подходи ко мне блин на ха На. ха тебя поймаю там где так 4 когда выходите выходите опа она не хочешь ко мне а знаешь когда поедешь на центр пойду, чтобы было еще поское ну блин навай никс о. о о нашел кого-то никс давай тащим о о слушай мне тут нравится Слушай, бро, у меня подарить тебе такого? Блин, если выиграешь, буду просто к шоке, вот честно. Дело так. Можно так. Мне уже аптечки не хватает, да? у нас не такой. а были вот, были. Ладно, давайте еще одну катку. Это стыдно показывать, как скачать, если ты еще не профи В комментариях пишет, ты никто, а там, типа, того ну, насчет комментария там, подробно пишет. Вообще-то, сейчас затащу топ-1 и покажу, обещаю. У более, время еще есть. Оно когда в магазин. Без какие-то дадите гайды мне в комментариях, напишите тысячи Вот это перебор кстати вам вообще не рекомендую за 30 кристаллов. А, это перебор еще тут перебор так, знаете что я хотел вам показать давайте так зайдите вот смотрите я вам рекомендую нашего спонсора макс риск он снимает Macwin приятно да слушать ну почему бы нет найдете его в вкладке канал рекинуть каналы мои каналы рекинуть канал канал мой друзей вот значит и тендент -тен bam -тен». написал конечно в общем то вот когда видите вот просто подписывайтесь на ну подписчик создал так скажем то. ну что ж Вот я хочу мандживан, топ один занять. Чтобы подписчик мне поверил, что я сильный. Тоже покажу. Давай, давай, давай. да еще белка тут есть. Что это такое? Реально, такое есть. Тихо-тихо-тихо. Понятно, скином, блин. Моя тут тоже новый скин. Ага. Поминку. Куда убежал, а? а я машина ротачил. Ну про вот ты, ты, ты маленького уровня. Зачем тебе со мной сражаться? Вот, Почитайте. Ну маленького уровня, ну как такое может быть? Что будет? сначала, как я, хитренький, а? хитренькие околы. О, будет база прикольная, прикольная нычка Но нам нужно убийство, птичек. Я не боюсь, у меня 6 лайв, Первым может он доехаться, задачи такая, не брал ну, все, а тогда я пошел к себе. Что там осталось? Может, что-то дукусил, как думаете? Осталось ли хпшки? Две штучки. Вот за стране А, пуха, оставил. Думаю, кто-то, будет прав, хоть оставили. Никто сюда не Это прям знаешь, зона показывает у кого аптечки, где тут лежат что-то ценное. У меня было цена М даже. соответствие там точно будет э, что -то такое жестко, все какая награды было Специально эта игра так сделал. Так, 12 игроков осталось. Где все? Непонятно. Давай, наверное, самой сильно нападать. Боится. Эй, блин. Ну все, разозлил у меня бро. Уж ссори, ну, все О, давай, красавчик. Респектос Типа, а это у него было, да? Да, прикольно. Шестела, ну как вам? Блин, не пугай так. Никс, давайте его вырублю, потому что тут, наверное, такой дерзкий. Ага, тут еще. Ба, ба, ему. Вот, блин, хитрк, хитр надо на Никса, что он тащит. на Никса, так не ну, подходи ко мне, хочу на Никса врубить. Он просто офигел моей силой. Давай Никс, давай мы с тобой балуем, давай красавчик. Ну, что будем, вот, ну, что уже битва, ага, попался да? Подходить, потому что попал первым Урок первый, не подходи ко мне. Урок второй, я снимаю. Понял? Я снимаю. О, я снимаю. А у делаешь, блин? Ранкер, блин. А? а я буду косым, да? Тебя не подходи ко мне. бессмертным Че, ты включил? Не по Че такое? Попал. Ну все, наконец-то, блин, тысячу лет. Ну как вам, котка. Пиши комментарий. нужно саму самую забираю прям все просто для новичков шикарно играть а для профи нет платить деньги что продолжать это не напомню про youtube вау доступ просто вау вот это уже классно это вот анимация для еще шикарно все вот честно вот когда я просто играю раньше то вообще ничего не давали ну, потому что многие ну, а играл да то две катки сразу Сразу и подарок, я блин. Новичка шикарно Никогда не играли, заходите в зубы. А потом заново создавайте аккаунт и ждите Да, даже если профиль станете. О, можно. <с> Посмотрим наш клан. <с> Или создать новый клан. Почему бы Итак, идти. В поиск. Что, не нашли? <с> Отлично. Я на русском написал там. Так, давайте создад создадим на 75 да ладно запросить зап запрашиваем у кого угодно макс рис вступает кому угодно потому что он тут вообще никто запрос давай хоть кому блин 50 кубков 200 кубков 50 минимум вау так давайте тес официально макс рис как он написал YouTube, YouTube. все такое так ладно все показываем друзьям всю что а, стоп, а чего нет не О. О, ну хоть что-то. Вот. Так рекомендую мой канал, подпишитесь. Так, значит смотрите, тут был, как вы знаете, авторские права, а вот и где вообще чисто, где мы никогда канал не забанит по-моему, робот снимать вообще кайф. Тут вообще шикарно. Синяя страна, значит синяя голубая кровь все такое вот блин красный так это обратный тима так сейчас найду Ох, канал. вроде бы это я так сейчас назвал канал просто на мирный я, я мир хочу блин. не надо страть красную кровь запускать давайте мир стану... в общем там скачать где можно вот вы дождались вот заходите на Steam зарегистрируйтесь я вообще я не знаю как это сделать бесплатно не фейково обновляю я знаешь как в конце бахем все и брить блин, блин шикарно вон доллары демо платно деньги гривны гривны бесплатно нажимаете вот вам грамм но чтобы не благодарить, просто подпишитесь на канал макс риск мы сейчас продолжим кстати, общаться он говорит в новом ролике а да, в этом уже ролике он сказал в описании просто сейчас зайдите лайк оставить тачки снимем потом уже вот сериалы. Ну там были сериалы классные, я второй друг, окей. В общем-то вот секретный чат молнии макуна, дискорд ссылка. Там все серии про тачки, Ну не все, возможно запаснусь нам с кому давать мудрому, он там выгонит, заблокирует кого-то, бани, там плохо бля, -то. В общем-то о, отлично. Я вот он скачай на прыжку. Не вот на мудр мистер, мудр мистер Субстрайнс мудр монтин стоится на особняк. Приводчик не очень, ладно. 250 мегабайт, Версия 10. Похоже. О, а тут уже платный у нас. то Тут бесплатно что есть бесплатно. Ну, если хотели, блин. Смотрели ролик до конца, то вот, держите против игроков по сети. Компирование. В общем, все. от Дп. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Сейчас придем. Пока. Вот так нужно закончить Ну, просто Получи, допустим, на алмазы вы на борах клана. Борах клан да алмазы? Так сейчас скачаю, чтобы не забыть. Вау, это вот, вот это вот реально классно. Сейчас скачаю. Поборо. А на потом после катки блин так так так так так давай давай загружайся не, не за русском ну да снимаешь и все такое ладно случай вообще капец камельного слушателя лучше так делать о копье не ну я копье то да, нормально надейте и все а да бум. все всем просмотра макс риск Всем удачи, вы пока пока, Ник с вами.